Всем привет! Вы на канале Соплей. А, сегодня мы играем пасмофобию. Соло. Кошмар. А, карта Wood, Моя любимейшая карта. А, по закупу у нас два фотика. Все, 10 фотографий у нас будет. Я, кстати, вот не понимаю, зачем вообще три фотика сделали, когда можно максимум сделать 10 фотографий. А, начинаем нашу карточку. Соло, профи. Ой, профи. Кошмар. По привычке говорю уже профи, хотя уже на кошмар перешел. А, итак, у нас а, Энтони Бейкер. Энтони Бейкер, которого нужно остановить при помощи распятия, засечь а, звуки призрачной активности при помощи микрофона и заставить потушить свечу. А, охота нам не нужна. Так, кто тут разговаривает? Хорош. Ты меня отвлекаешь. Фасмофобия, конечно, поведение некоторых призраков очень плохо копирует. Точнее, показывает. Потому что у нас был мюлинг, который... Ой, я подумал, что в комнате горит свет, это выход на улицу. А, так, ладно, у нас идет гроза. Щитки у нас в гараже, отлично. Убираем везде свет сразу, чтобы рассудочек у нас не проседал по проклятым предметам я не посмотрел. Кстати, есть ли там куклы? Куклы у нас нету. Подвор. Не показалось или... Или показалось? Или это у меня наушники такие? Что мне это? Что это? Опять какой-то скромный призрак? Который не хочет себя показывать. Ага. Это что у нас? Это у нас... Что-то валяется. А ты часом ли не здесь у нас находишься? Давайте сходим за термометром. Удостоверимся. В том, что он действительно там. Ой, я, кстати, наконец-то поймал демона на стриме. Это было очень весело. Просто я захожу в дом, включаю щиток. Проверяю одну комнату, и начинается охота. И все-таки сразу это демон. Я хотел уехать, но мы пережили три охоты без благовоний, кажется. А потом просто-напросто положили ему крест и начали делать задания всякие. Ну, было весело, в общем, мне понравилось. Так, давайте посмотрим призрачный огонек. Хотя, может быть, это даже не эта комната, что я собираюсь смотреть. А... Может быть, он взаимодействует вообще в той комнате. О, минус. А, отлично. У нас есть минусовая температура. А... Рацию поверим. Ты молодой. Ты молодой. И рация у нас. Это что у нас может быть? Минусовая и радиоприемник. Это либо Морой, либо Андреа, либо Близнецы, либо Мимик. А, Морой меня уже, если что, проклял. Как бы это странно не звучало. И, возможно, у нас может начаться ранняя охота. А, мы проверим еще раз на призрачный огонек, чтобы удостовериться, не Мимик ли это. Эээ... А Ладно, мы мимика никуда не убираем. Ой, нычка есть. Отлично. Мы мимика никуда не, умер... не убираем, но если это морой, то высока вероятность, что я сейчас просто быстренько у него начнется охота. Так, все, в принципе, мы призрака определили, можно. А, можно кинуть распятие, кстати. И если сейчас охота начнется, то это морой сто Поэтому мы берем, делаем так, кидаем ему туда два распятия в комнату. И просто будем, ну, мониторить, есть ли от него инфа. Что в... Сейчас такая в руке сгорает у меня распятие. И я такой... Всего хорошего. Так, он открывает дверь. Мы хотим проверить. И в этой левом комнате еще. Все в этой комнате. Все отлично. У нас нету зеркала. У нас нету нычки. У нас нету шкатулки. Это значит либо карты, либо... Скауиджи либо пентаграмма. А, по заданиям у нас а, микрофон. С... Ой, свеча, если это Анре. Свечу затушить. Ну вы, ребята, конечно, придумали. Так, в принципе, нам больше ничего не надо. Пойдемте, мы, наверное, пофоткаемся. Найдем кость, найдем проклятый предмет. Все отфоткаем. Все сделаем по красоте. Сейчас мы, в принципе, такой. Относительной безопасности И он не должен атаковать Мне, короче, рассказывать про эту нычку Что, типа, эта нычка прям четкая Не знаю Пробовать, конечно Ой-ой, трогает, трогает А можно это сфотографировать Так, э -э может быть, у тебя здесь кость где-нибудь лежит Расскажешь? Покажешь? Куда кость спрятала, рассказывай. Так, кресты у нас целые пока что. Возможно, это не морой. Так, ладно, пусть он пока отдыхает, там сидит, прохлаждается, утваляется на полу. А, мог ли он пробить сквозь стену? Или мог бы он поменять комнату, может быть. Здесь кости нету. Здесь кости я тоже не вижу. Нычка, о, у нас две нычки, нифига себе Он открывает дверь Я успею сфоткать? Чпок, а, отлично Изи, бабосики Так, а этих нету карт? Бам, я так и знал, я так и знал, я так и знал Так, давай ты пока что не будешь здесь взаимодействовать без меня. Крест. Крест целый. Комната. Комната это же. Отлично. Идёмте все таки спустимся в мой любимейший подвал. Смотрим, что у нас там. Ну, у нас доска уиджа. Кость, может быть, здесь где-нибудь? Нет, нету. Блин, вот морой, как его... Ну, это ранняя охота может быть от Мороя. Угу. Кость сфоткали. Так, что у нас там по заданиям? Свеча. Свеча. Сейчас две фотки дофоткаю и схожу за свечой. Он здесь, в принципе, шлудит постоянно чем-то. Будешь взаимодействовать? Ну, ты меня и так уже проклял. Кстати, вот эта нычка может быть Призрак не достанет меня. Он будет вокруг ходить, не сможет дотянуться. Наверное. Я не уверен. Дай нам знак. знак. Дай нам знак. ]irm. Дай Amen. нам знак. Dite Dite нам знак. знак. Нам знак. Спасибо большое. Ну не надо было так много. Так, ладно, я думаю, можно сходить за свечой, но я ее не смогу принести в руках. Поэтому придется ее нести в кармане. Кто мне там рассказывал? Юрей! Открывает полностью дверь. Вон тоже полностью двери открывают. Все это херня, короче. Все это херня. А, зачем я шел? А, за свечкой. Благовошку сразу возьму. Чтобы уж знаете, это... Спокойнее на свете жилось. Ну, в принципе, на Андрео можно тоже проверить. То есть, по факту, сейчас свечка затухнет и, возможно, какой-то гост-эвент произойдет то это может быть вполне себе и анрио, наверное, да? Я правильно думаю? Думаю, да. Я хочу взять направленный микрофон. И постоять, послушать его. Но все равно же у нас. Это же направленный микрофон. Направленный микрофон. Распятие свеча. Отлично. Идем смотреть за свечой. свеча потухла гост-вент а, что-нибудь будет ну тоже не показывается засек там сидит. Ого. Вот это было жутко немножко. Ой, ой Бам. Чпоньк. Как говорит одна популярная. Ну, не знаю, популярная или нет, но которая мне очень нравится. Блогерша по фазме. Кто знает. вот знает. Так, ну затушил две свечки. Походу. Я вот не вижу, где он. Так, ладно. Идея выкинуть зажигал, конечно, хорошая. Точнее, плохая. Слушайте, но ну, он заключил две свечки произошел... Произошло... Э -э, покушение на убийство. Как вообще понимать? Блять. Мне вот это вообще не в ка не в кассу выключить щиток. Просто сходил и выключил щиток. Сейчас на две свечки гаснет. И, короче, Андрю такой Ааа, -а -а, я тебя съем. Давайте, э -э, короче, я кину фонарик сюда. Возьму фотик. Он опять дверь открыл, что ли. Можно, пожалуйста. О, закрыть. Я не могу подняться. Ага. Ждем, короче, пога погашения свечи. Это не морой. Он бы уже начал бы меня бы жрать. Это не близнецы, потому что взаимодействие в одной комнате. Это не мимик. Скорее всего, это Анре. Возможно, я ошибаюсь. Но кресты целые. Я смогу дотянуться? Кресты целые. Эээ... В целом. Угу. Дыхнул. Ладно, посидим в темноте, посмотрим за крестами. В целом тоже неплохо. Свеча потухла раз. Охота. Охота. Это Андре. Свеча потухла и пошло. И пошла дичь. Так, так, я хочу еще пофоткать, на самом деле. Мне там осталось три фотки. А, я сейчас выпью таблитосы. И пойду пофоткаю еще его. 50% Не, Марой бы меня бы сожрал бы. Ну блин, я не знаю. Либо это реально мимик, который кого-то косит. Давайте сейчас, конечно, еще раз посмотрим. Где там камера моя? вас призрачный огонек летает да и мы такие ошалеть так слушайте у нас минусовая и здесь что ли в туалете странно очень почему она в двух комнатах ну нет нету призрачного огонька ну сто процентов Так, а, давай мы закроем тебя крест достает меня это очень сильно радует Я даже готов о, сюда поближе тебе положить кстати я же могу сфоткать крест можно пожалуйста заберу Ну, короче, он типа в этой комнате, внутри. Как? Ой, как, что? Что мы можем сделать? Мне надо еще две фотки, что мы, соль рассыпать? Я думаю, может быть, ты, ты быстренько двери потрогаешь, и мы поедем домой. Сонре. Нет, не хочешь потрогать? Не хочешь так сыграть? Давай, дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Так, ладно. Он ушел? Или какую дверь потрогал? Нет, он не мог уйти. Блин, ладно, что, пойдемте тогда за этими, за солью, обсолим его галками на месте. Сейчас потом его обсолим. Попоткаем следы. Ну это же Анрё, я правильно думаю. Ну блин, он затушил свечу и сгорел крест. Это, конечно, ничего, может быть, и не значит, но... Почему бы и нет? Просто я здесь проверки даже никакие сделать не смогу. Но на близнецов надо две охоты вызвать. И послушать, как они ходят. Один медленно, другой быстро. Но это не близнецы, они слишком какие-то Пассивные, что ли. Ты же здесь еще? Он еще здесь. Наступать будешь? Ухоти где? Наступать будешь? Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак Можешь свечку сжечь На тебе, Андрео. Сейчас я тебе третью принесу Стой, подожди, пока не наступай Бля, я сейчас доиграюсь Вот смотрите, я вот Всем говорю, что я заигрываюсь Ради всех идеальных фоток Но вот мне просто хочется, чтобы они были все идеальные Так, фотик короче если это Андрео, может потушить свечу и нахер так я быстро крест даже в руки брать мы тебя ждем здесь выходи Оба-на. Ну нет, пожалуйста, не надо. Только не уходи, я тебе молю. Если он уходит, мы уезжаем. Как так он может быть в двух комнатах? Объясните мне. Но он не хочет вообще взаимодействовать. Короче, есть... Вот где он сейчас потрогал что где вообще МПшка моя? Мне бы так было проще определять, что он трогает. Что я там потрогал? Ладно, э -э, идем работать по старому дедовскому способу тогда. У нас же здесь нычка есть. А, у нас в гараже есть нычка отличная. Сейчас мы, короче, все сделаем. Ну, точнее, мы попробуем сделать. Я же сфоткал ее и не помню просто. Верю. Ой. Он на кухне взаимодействует. Поздравляю. Призрак решил выйти из чата. Сейчас за фонариком скажу. Так, подождите. ушел дождался блин Только не говори что ты в гараже я взял что короче ладно это вообще уже все плевать я думаю что это анре в любом раскладе потому что после морой не морой точнее морой это не не он нифига доска куда улетела это не морой я считаю Ой. призрака его нету останемся наедине сейчас посмотрю сфоткали доску до да, сводку я так вообще ничего не вижу ой как короче я все делаю плохо ты молодой до свидания Я не знаю, это анрё? По свечкам по поту... Во-первых, первая сейчас потухла, он сразу охоту начал. Вот с охоту гост дал. Потом потухла вторая, он начал кресты жрать. А... Больше у меня нету, в принципе, предположений. Пусть это будет Анре. Морой бы меня бы сожрал бы сразу бы. Но если это мимик, то, как бы, ну, мои полномочия все на этом... Все фотографии сфоткай, все задания выполнили. Идеальное расследование. Если это еще Андре, то это будет лучший день. Но это не Андре. Да, не Андре. Это мимик. <связывая> <связывая> за что мне этот призрак? Но ну, объясните, за что? Там не было арбы вообще. Я смотрел в минусовой, я смотрел в маленькой, я смотрел везде. Короче, Кошмар меня реально не любит. Мне сюда вообще нельзя заходить. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду рад прочитать, всем отвечу. Всем спасибо, всем пока.